Добрый день, мои дорогие, на связи Дорис Костью Мендоса. Это видео я записываю для тех, кто заботится о своем здоровье, кто хочет узнать, как быть здоровым, как повысить иммунитет, как предупредить возникновение каких-либо заболеваний у себя или у своих детей. И обо всем об этом вы можете узнать с помощью нумерологии здоровья. Да-да, именно так. Что такое нумерология здоровья? Это методика, которая позволяет на основе вашей даты рождения, вашего имени, узнать вашу матрицу здоровья. А, то есть мы рассчитываем определенные коды по дате рождения, конкретно ваш день рождения, ваше имя имеет значение и благодаря анализу этих кодов вы понимаете чего бояться, чего ожидать, какие у вас самые слабые системы и органы организма, на что нужно прежде всего обратить внимание, да, о чем позаботиться прежде всего, чтобы не заболеть. Более того, вы можете узнать, каким образом ваши органы, ваша система, ваше тело реагируют на прохождение определенных кармических уроков в вашей жизни, и это очень важная тема, может быть такое, что вы были здоровы, и вдруг в какой-то период своей жизни начинаете болеть, какие-то непонятные заболевания возникают, какие-то боли начинают мучать, вы вдруг становитесь подвержены очень легко каким-то респираторным заболеваниям. Ну, что говорить, а в наше время сейчас тема здоровья она в принципе очень и очень актуальна. С помощью нумерологии здоровья можно действительно разобраться со всем тем что вызывает слабость вашего организма и предупредить возникновение этих заболеваний? Лично я считаю этот инструмент одним из самых актуальных на сейчас. И если вы хотите узнать больше, то обязательно приходите на мой открытый вебинар, их будет два который застоится 21 и 23 сентября, где я подробно расскажу о том, что такое нумерология здоровья, что такое врожденный индекс здоровья, как ваши коды рассказывают все о вашем теле, о работе ваших систем, о предпосылках к заболеваниям и самое главное, как же, используя эти знания, не заболеть, как повысить свой иммунитет, как обрести такую абсолютную защиту от вирусов 21 23 сентября в 20.00 по Москве записывайтесь сразу под этим видео, чтобы не пропустить. Эта информация будет очень полезна.